Здравствуйте, друзья! Желаю вам всем доброго дня и утра, и пусть Дух Святой сойдет на всех вас, на тех, кто ищет Его в этот момент, тех, кто жаждет, тех, кто хочет иметь Дух Мудрости, Дух самого Бога внутри себя, пусть Дух Святой сойдет на всех вас. И будет свет. Да будет жизнь. Как это прекрасно. Тогда посмотрите, вы слышали о агуре. Агур говорит о себе как о одним, одним из самых, могу сказать, твердых и твердых в вере. И он говорил о себе так: Я более невежда, чем кто-либо из людей, и не научился мудрости, и познания святых не имею. И вот его вопрос: Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Смотрите, какой вопрос. Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли, тогда Агур, его мудрость, Мудрость Агура – человек, который, с одной стороны, твердый, как бриллиант, но бриллиант. Это очень хорошо, этот Агур. И он продолжал и говорил, «Всякое слово Бога чисто! Он щит уповающим на Него!» Слово Божие ⁇ это щит для тех, кто уповает на Бога, не прибавляя к словам Его, чтобы Он, Бог, не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Тогда этот человек, который был очень твердым, он такую молитву совершил, которую бы я хотел вам передать, чтобы вы научились и могли применять в своей жизни и быть человеком счастливым, по-настоящему счастливым. Не просто счастливым иногда, но в течение всей вечности. Его искренние и чистая молитва – и она наполнена мудростью. Вот что он просил. Двух вещей я прошу у тебя. Всего две вещи. Две. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Я думаю, Бог услышал его молитву. И я также... Молюсь, использую для своей жизни, для того, чтобы те, кто желает Богу служить, вот эти две вещи, они очень простые, но важные. Первое, суету и ложь. «Удали от меня». То есть, вот эта вот суета, это вот тщеславие и ложь. «Удали это от меня». знаете, когда мы поднимаемся, тщеславие уже ждет, суета ждет. Когда мы ложимся спать, она тоже рядом, это суета, чтобы начать действовать. И это огромная проблема человечества. Суета, тщеславие и ложь. Мы живем в мире лжи, в мире обмана, в мире, который испорчен, мир, который лжив, и, к сожалению, не все хотят слышать Слово Божие, и поэтому они Готовы, чтобы и тщеславие, и суета, и ложь их захватывали, и они идут их прямо в ад. Тогда двух вещей я прошу у тебя. Суету и ложь удали от меня. Дальше он просит. Нищеты и богатства не давай мне. Не давай мне ни нищеты, ни богатства. Питай меня насущным хлебом». То есть насущный хлеб, могу сказать, это Та мера, которую достаточно для одного дня. Как Иисус учил нас. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Завтра будет завтра. Завтра уже не существует. Существует только сейчас, сегодня. И мы просим всегда тоже в молитве. «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Когда Он учит нас также искать в первую очередь Царство Божие и правду Его. И искать прежде всего Божьего Царства ⁇ это значит жить и строить свою жизнь, следовать в своей жизни за Словом Божьим. И если вы послушны Слову Божьему, тогда вы будете следовать по следам Господа Иисуса Христа. Да, вас будут преследовать несправедливо, да, вас будут оскорблять, может быть, даже вы попадете в заключение, но неважно, в итоге вы увидите победу, потому что вы, даже если смерть встретите, вы не умрете, потому что Слово Божие не допустит этого, вы воскреснете, воскреснете для того чтобы жить вечность с Богом. Ну, давайте вернемся к гуру. Я хотел вам объяснить, что когда мы ищем прежде всего Божие царство, мы стараемся жить в соответствии со святым Писанием. И здесь вот это вот Совет мудреца, может быть он грубый такой человек, но он очень мудрый. Двух вещей я прошу у тебя, суету и ложь дали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Это очень сильно чтобы присытившись, я не отрекся от тебя. Это то, что часто происходит. Много людей приходят в церковь. Они почти бездомные. И они огромные деньги потом зарабатывают, становятся такими процветающими победителями, бизнесменами. Но вера, которая помогла им завоевать Божие вещи, огромные богатства, Это вера забывается, и они начинают уповать на свои деньги, на богатство, и это опасно. Это ад, в этом ошибкам, потому что, когда человек начинает достигать через веру, а потом вместо веры уповать на то, что достиг, он будет только терять. Это происходит со всеми, со всеми теми, которые уповают на богатство, тогда Агур, он говорил, нищеты и богатства не давай, не хочу быть богатым, и тоже нищеты не хочу, но дай мне то, что будет обеспечивать мои нужды, то, что ежедневно мне будет достаточно, насущный хлеб. И он объясняет почему, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, кто такой этот Бог? Я знаю, что такое деньги, я знаю, что такое богатство, но Бог не вижу, забывает веру, забывает, что зависел от Бога, поворачивается спиной к алтарю и начинает думать только о деньгах, и неважно, кто это, Божий или не Божий человек. когда Люди перестают на алтарь смотреть, они теряются. Теряются и у них, могу сказать, эта ценность алтара теряется, и они только на деньги смотрят. И чтобы не обеднев, он продолжал, не стал красть и не употреблял имя Бога моего напрасно. Тогда Агур, тот человек, который был твердым, грубым среди людей, он был мудрец и, мои друзья, эти две вещи, это два прошения. Пусть будут нашим насущным хлебом, моим и вашим, я так молюсь, не хочу богатства, не хочу бедности, нищеты. Я не желаю, чтобы суета или ложь меня держали в тисках, чтобы я был связан, чтобы я был этим тщеславием, или ложью отравлен, потому что я хочу быть свободным, свободным от всякого вот этого суетного и тщеславного состояния. Также хочу быть свободно от лжи, потому что одна ложь, которую мы создали, требует, чтобы потом опять мы другую создали, чтобы скрыть первую, и так шаг за шагом люди погружаются в полную ложь, и уже в итоге человек попадает в огромный позор, потому что все, что у него есть, уже ничего не значит. Тогда это послание, молитва. Я могу вам сказать так, советую, делайте так же, искренне молитесь так, потому что она, молитва а Агура, гарантирует вечную жизнь. Когда вы придете к престолу Всевышнего и будете вечно с Ним. Это просто, ясно, но это Трудно для тех людей, которые уже живут во лжи, в обмане. Пусть Бог всех вас благословит во имя Господа Иисуса Христа. Благословит, и пусть это слово станет для вас вот хлебом, чтобы вы утоляли свою духовную жажду. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.